Давайте приготовим свои сердца, чтобы прославлять и радоваться в Господь. Радуйся, радуйся Боге, о Царь земли! Он победил на Голгогне все силы тьмы! Радуйся, радуйся в Боге, он земли! Он победил на Голгогне все силы тьмы! Болезни и он взял вместо нас, взял вместо нас. Даю свою святую кровь, дал на вас побеждать. Батский царь, бой полу, песню славы, бой царю послышал. В радуйся, радуйся Боге, Отца земли, Он одержал победу, Он победил на Голгофе все силы тьмы. Радуйся, радуйся Боге, Он царь земли, Он победил на Голгофе все силы тьмы. Болезни и грехи Болезни и грехи он взял вместо нас Взял вместо а. нас Провер свою святую кровь Дал нам власть Побеждать Воскресай, бой хвалу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 по лезни и грехи, по и грехи он взял место на. Аллилуйя! Тебе, Господь, слава и хвала. Я буду славить Господа Иисуса Христа. Каждый день. Каждый день на устах моих, устах моих. Это сладкое имя Иисус. Иисус Я не знаю имен других Лишь Его я превозношу Превозношу Мое сердце поет о нем, А спаситель дивно мо. Только он мне дает покой. Его имя всегда со мной, всегда со мной. Я буду славить Господа Христа. Я буду помнить все его дела, я буду петь Ему, Аллилуйя, Аллилуйя, Я буду ставить Господа Христа, Я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему, Аллилуйя, Аллилуйя, И когда солнце свет горит, и когда солнце свет горит. забивая всю землю тепло. тепло. В моем сердце опять звучит Иисусу Царю Псалом. Царю Псалом. Я буду славить Господа Христа. Я буду помнить все Его дела. Я буду петь ему Аллилуйя. Аллилуйя, я буду славить до слада Христа, Я буду помнить все Его дела, я буду пить Ему, Аллилуйя, Аллилуйя. Каждый день на устах, каждый день на устах моих. Мои. это сладкое имя Иисус. Я не знаю имен других, лишь его я превозношу, превозношу, мое сердце поет, мое сердце поет о нем на нем, а спасители дивно моем.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 его вела. Я буду все Я буду петь ему Аллилуйя, Аллилуйя И когда солнце свет горит Свет горит Согревая всю землю тепло, В моем сердце опять звучит Иисусу Царю Псало, Царю Псало, Я буду славить Господа Христа, Я буду помнить все Его дела, Я буду петь Его, Аллилуйя, Аллилуйя, Я буду славить Господа Христа, Я буду помнить все Его дела. Я буду петь ему Аллилуйя, Аллилуйя Только с барабанами Я буду славить Господа Христа Я буду помнить все его дела Я буду петь ему Аллилуйя Церковь мы будем петь Аллилуйя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 Поем тебе, Иисус, Аллилуйя. Слава тебе, Господь.